Так, народ, всем очередные новости. А, я знаю, да, что на канале уже 100 подписчиков. А, можете меня с этим поздравить. А, видео по сценарию скоро будет готово. Вот у меня уже есть сам сценарий. Вот сценарий ошибка. Видно, не видно. А он уже напечатан, 10 страниц, первая титульная, последняя это у нас актерский состав, кто в ролях, и предпоследняя страница содержания, 10 минус 3, получается 7, 7 страниц чистого сценария уже есть, уже распечатаны, так что скоро будет видео, я только думаю, какой формат выбрать, чтобы видео... Опять же, было рассчитано на большую аудиторию, То есть, а... чтобы это видео было интересно новым подписчикам. А... Также, почему-то на моих последних новостях, на Где... видео, в котором я не выставляю ни теги, не прописываю подробное описание ни... и название такое. А... Там дочку слышно, да, наверное? Набрало больше ста просмотров. А последнее видео про идеальную медицину, где я прописал теги, прописал описание... Э, 54. Там получается в два раза меньше. 54 и 108. Э, кстати, да. Кто заметил, у меня теперь э, есть... Э, так скажем команда из одного человека, который рисует мне превьюшки. Превьюшку он мне и для сценария нарисует, и для следующего видео по моему идеальному фильму тоже. Так что вы картинки эти тоже оценивайте, пишите комментарии про них. Да и все вроде бы, все новости. Я знаю, что у меня 100 подписчиков И скоро, скоро, уже скоро выложу видео Я вот только думаю, как бы его так Более массовым сделать Пис вам, люди